Я, желтый мужик, продюсирую публичное выступление. Анекдот в местной лавке. Чего желаете, мадам? Месье, будьте любезны вырезать мне кусочек мяса, чтобы он гармонировал с моими синими и зелеными цветочками на тарелке. Ставьте лайк и напишите, что с вашей точки зрения можно улучшить в этом видео. Благодаря